Добрый день, меня зовут Анатолий. Приобрели очередновую технику, гамал-65-115, Завгар. Технику получаем уже 5, 5 единицы получили, 4-5. Всем довольны. Завгару желаем дальнейших работ. Успешных. Большое спасибо. Особенно менеджеру Сергею.